Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем решение задач из вот этого сборника Заданий для курсовых работ по теоретической механике Яблонского с авторами Вот это издание, повторяю, они все идентичны Последние годы выпускаются, то есть пересдаются Мы сегодня будем рассматривать Задачу из кинематики 8, задание К8. Определение угловых скоростей звеньев планетарного редуктора. Это тема сложное движение тела, твердого тела. В данном случае рассматриваем сложное движение, являющееся сложением вращений вокруг параллельных и пересекающихся осей. Мы говорили про общие правила. Применяем при решении таких задач. Рассматривали их в предыдущих заданиях. Если не ошибаюсь, это были задания К7, К6. Можно посмотреть. Но сейчас перед нами стоит задача найти угловые скорости ведомого вала из сателлитов редуктора. Схемы приведены, необходимые данные заданы. Вот давайте посмотрим пример решения, которым будем разбирать. Первый случай. Редуктор с цилиндрическими колесами. Вот исходные данные, данные радиусы. Угловые скорости некоторых передач. Вот дана схема. И вторая часть задачи, второй тип задачи. Это редуктор с коническими колесами. Вот исходные данные опять. Вот его схема дана. Посмотрим, как же решаются эти задачи. При этом давайте сразу напомню вам, что что такое у нас планетарный редуктор. Чем отличаются планетарные передачи или дифференциальные передачи. Чем они отличаются от простых зубчатых передач. Тем, что Давайте запишем. К8. вот нет. К8. Угловые скорости планетарного редуктора. И прежде чем строить все то же самое, определяться, что же нам дано, что же нам требуется найти. И вот это самое решение. То есть прежде чем перебрасывать этот мостик в виде решения, давайте мы сейчас некоторые нужные нам сведения разделим полам какие же это сведения которые мы будем сейчас вспоминать итак простая зубчатая передача допустим с внешним зацеплением из чего состоит из двух Зубчатых колес, оси которых неподвижны. Вот ось колеса 1, вот ось колеса 2. Эти два колеса приводятся в зацепление зубчатое, передача образуется. И в зависимости от того, от какой. В каком направлении передается вращение, то есть ведущее ведомое колесо какие? Передачу называют или редуктором, если выходное звено вращается с меньшей скоростью, чем входное, или мультипликатором, если происходит все наоборот, что для нас сейчас главное, что. Обе оси вращения и О1 и О2, то есть ось Z перпендикулярная плоскости рисунка, проходящая через точку О1, и ось Z вращение, проходящее через ось 2, они неподвижны. То есть, вот вращение, допустим, этого первого колеса, соответственно, второе будет вращаться сюда. Оси вращения неподвижны. Планетарные передачи отличаются от. Простых зубчатых передач тем, что у них существуют зубчатые колеса с подвижными осями. Например, простейший случай планетарной передачи. Вот, пожалуйста. Допустим, это у нас солнечное колесо. Вот у нас сателлит. Вот ось вращения сателлита и здесь мы соединяем его водилом. Значит, вот здесь, в зависимости от того, вот это у нас, значит, водила, это у нас солнечное колесо, это у нас планетарное колесо или сателлит. По латыни планета. Ну, еще могут быть корональные колеса и так далее. Их может быть несколько, то есть многоступенчатые может быть передачи. Но главное, что в данном механизме у нас уже существуют зубчатые колеса, оси которых вращаются. Например, вот эта ось вращения колеса, она, когда водила совершает свое движение, например, сюда, значит, ось вращения тоже движется в пространстве. Вот такие передачи у нас, значит, называются планетарными или дифференциальными. Значит, Повторюсь, вот это основные элементы, которые должны быть у любого планетарного механизма. То есть, солнечное колесо или центральное колесо, планета, сателлит, их может быть несколько, и водила. Теперь давайте посмотрим на наше условие. Извиняюсь, вот оно. Итак, схема редуктора нам дана. Вот рассмотрим вот эту схему. Это вид сбоку, что называется. Вот это вид OneFast. То есть фронтальная проекция. А это у нас, если не ошибаюсь, как она там называется. Не забыл, честно говоря. Название этой проекции можно спросить у начертальщиков. Итак... Вот у нас колесо-1. Это центральное колесо, солнечное. Оно вращается вокруг вот этой горизонтальной оси. Вот у нас водило. Водило, которое на... двигает ось сателлитов. Вот у нас сдвоенный сателлит. 2-3 это сателлит. Вот он вращается вокруг этой оси. Сателлит 2 и 3 совершает вращение вокруг этой оси. А эта ось вместе с водилом совершает вращение вокруг Оси входного э, вала 1. Ну и вот у нас, соответственно, это корона. Коронарное колесо, которое соединено с выходным валом. Вот вращение подается на вал 1. Соответственно, при, приходит во вращение водила. И... Э, Дальше пошло у нас значит, планетарные колеса, ночное движение. Они передают свое вращение к коронарному колесу, и, то есть выходному валу. Нам нужно определить, вот это все то же самое, вид значит, балансфаз. Вот наше солнечное колесо, вот водила ОА. Вот у нас... Сдвоенное планетарное сателлитное колесо. Вот это меньший радиус R2. Вон там сзади изображен больший радиус R3. И вот коронарное колесо. Теперь, сейчас мы все это с вами расчертим. И посмотрим, что у нас будет получаться в результате. Радиусы всех колес даны. И... Угловые скорости ведомого колеса дано. И омега-1 – это угловая скорость солнечного колеса дано. Вот они в радианах в секунду. Ну, давайте перечертим вот это вот этот чертеж. То есть, изобразим планетарную передачу, разберемся с тем, что же нам дано. Итак, нам дано... Извиняюсь. Давайте уж раз черным начали. Давайте черным и продолжим данные записывать. Итак, дано рисунок один, который мы сейчас составим. Далее нам даны значения радиусов колес. То есть, я бы рекомендовал записать сразу Табличкой радиус. Первое колесо, второе, третье, четвертое. Радиусы нам даны в сантиметрах. У первого колеса 30 сантиметров, у второго 15, у третьего 30 и у четвертого 75. Что еще нам дано? Нам даны угловые скорости. То есть омега входного вала латинская 1. 80 радиан в секунду. То есть секунда в минус 1 И что там у нас еще? Омега солнечного колеса 20 секунд. 20 радиан в секунду. Ну что ж, составим еще схему передачи. Итак, вот входная ось вращения 1. На ней сидит, точнее ось солнечного колеса совпадает с осью входного колеса. Вот это колесо 1. А вращение от входного вала передается водилу. Здесь у нас, значит, что происходит? Наводила, посажено ось планетных колес. Вот эта ось. Значит, колесо 2. Вот оно. И колесо 3. Оно больше диаметром. Вот оно. Повторюсь, их может быть несколько. То есть, можно изобразить и здесь то же самое планетарное колесо. В данном случае, при решении задачи, это нам не сильно-то и нужно. Ну, и здесь, конечно же, у нас имеется коронарное колесо. С которого мы снимаем на выходном валу 2 вращения Вот наше планетарная передача что нам требуется найти нам требуется найти да давайте обозначим это рисунок 1 это у нас колесо 4 вал 2 ну все пожалуй если нам понадобятся какие-то точки отдельно обозначать мы их до да, обозначим найти нам требуется угловые скорости что у нас там требовалось найти ведомого вала, Омега-2, вопрос, и угловые скорости сателлитов редуктора. То есть Омега-2 и Омега-3 в данном случае они вращаются, они спаренные колеса, то есть Омега-2,3. Вот вам, пожалуй, и все, что нам требуется найти. Дальше продолжим решение в следующем фрагменте.